Начинаем нашу встречу. Всем добрый вечер. Слушаем, кто первый? Готов предложить свою Добрый вечер. Добрый. Мелочь. Но спрошу, почему клуб садится у задней стенки? Бывает такое, да. И это не, это не является ну как аксиомой. Но бывает бывает садятся. Либо там... либо Рамки пустые, ячейки появляются пустые. Либо, ну, в общем, в моей практике несколько сезонов, я помню, когда к задней стенке подходил, когда напрягает пчеловода это, этот фактор, разверните клетку, чтобы вы спокойно спали всю зиму. А я особо не вижу каких-то каких аномалий или какой-то потоловой формировании клуба задней стенки. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вячеслав Савцов, Запорожье, СК-профессионал. Владимир Егорович, все-таки а, коллега в, прошлую, в прошлый наш дискус предлагал поднять тему по сну на пчелах, эпидомики. Владимир Егорович по этой теме вот интересует вопрос там, по противопоказаниям одно из противопоказаний пластины там осколочные ранения пули там скажите можно ли рассматривать зубные протезы как, как предметы вживленные в тело и являются ли они противопоказаниями может кто с коллег в курсе спасибо да Вячеслав Викторович, я знаю у вас эта тема серьезно беспокоит потому что вы хорошо окунулись в нее. Ну, насчет металлических, да, сам, сама конструкция оздоровительных лежанок желает иметь как можно меньше, там, гвоздей, шурупов, уголков. Ну, и, конечно же, в самом, в самом оздоравливаемом, кто будет ложиться, желательно этого металла иметь меньше. Но... Не могу ничего убедительно, то есть твердо сказать, что там какая-то коронка или зубной протез, или еще что-то, может настолько серьезно оказать влияние негативное при вот этом оздоровлении биополем, вибрациями. Я, я как-то вот по логике, если взять здравый смысл, логику, не думаю. Не думаю, что именно вот такие... Незначительное присутствие металла в виде зубных протезов будут являться препятствием оздоровительным или каким-то негативом. То есть получится не оздоровление, а как-то на себя пациент возьмет какой-то какой негатив. Может у кого-то есть практика или кто-то слышал где-то, пожалуйста, подключайтесь. Я думаю, что особого не, не может быть, не должно быть вот такого негативного фактора по этому вопросу. Будем подключать. Где-то я найду, я выйду на, на специалистов, Слава, выйду на специалистов по Украине, кто долго занимается, я знаю, есть Кстати, Виктор Васильевич Заволотный, Львивщина, якщо він може, будь ласка... Послушаем там и Львичина довольно-таки широко застосовывает и лежанки, и есть там фахидцы добрые. Так что, Виктор Васильевич, если на то Ваша будет и Ласка, и включайтесь, мы послушаем. Так, пока думает, Валентин, все, появилась связь, давай, включаем. Да, похоже, пропал интернет, один включился, вот две семейки поставлены по бокам. Температура упала до 5 градусов тепла всего, а ночью вообще было ноль. Вот. И вот эти две семьи, в общем, объединили, даже не, не дожидаясь вечера, днем. Поставили, короче, так получилось, напротив летка, вот верхнего, я поставил не одну рамку медовую, а поставил две рамки медовые. То есть одна рамка для одной семьи, другая для другой. Вот. Потом за этими медовыми рамками изоляторы, вот, и еще по бокам по две кроющих рамки. То есть на шести рамках получилось гнездо вот такое, с двумя изоляторами. Через две рамки по центру, не через одну. Почему я так решил поставить? Ну, э, с опаской, что корма там, где стоят изоляторы, на этой дорожке корма выбирается сильно, да, много пчелы будет. Вот, и чтобы э, не было такого беспокойства зимой, что не хватит корма, поэтому решился оставить вот две рамки по центру. Вот, ну и по бокам закрыты заставными эта семья, получается уже. И, значит, какой есть у меня вопрос, если вдруг какая-то будет с кормами что-то, какая-то причина, что нужно будет добавлять, если сверху на это гнездо придется, допустим, среди зимы положить медовую рамку да, с запечатанным медом, Пчелы, естественно, придут и с той, и с той семьи они придут в движение, да, в активность. Не получится у них потом разборов там с матками, вот, с одной и с другой. Валентин, понял, смотри. Разбора не будет, если ты уже с осенью объединил, и они сосуществуют спокойно, мирно. Все, уже в процессе зимовки, то, что ты положишь рамку сверху, или какой-то пакет с медом. Единственное, не грейте. Что бы вы ни положили, какую дотацию не будете ложить, не грейте этот мед, не грейте эту дотацию. Почему? Понятно. Потому что если вы нагреете рамку, очень часто пчеловоды от щедрости своей, ну как медвежью слугу, они пчелам делают вроде как добро, нагревают, ложат, понятно, сразу пчела на тепло подскапывает, бросает корма внизу. И вниз уже а там, все, а там зима. Внизу все остынет, на низ уже не опустится. И будете вы за уши тянуть потом семью до самого облета. Она вся будет там, сформируется. Внизу остынет гнездо с кормами. Вниз уже не опустится. Поэтому положили они сами конвективным теплом дыхание. Оно идет вверх. Будет потихоньку прогревать. Они будут скрывать ячейки, брать сколько им нужно и все. Объединяться. Поэтому если осенью Сейчас вот объединение прошло мирно, спокойно, матки живы, все. В процессе дотации или каких-то еще движений зимой до весны потерь не будет. Единственное опасение по потери одной из маток это если перекосит клуб в сторону и одна матка, клуб сожмется, и одна матка будет сброшена. Застытит. Понятно, спасибо. Так, спасибо. Читаю. Тут не вопрос, а целая лекция. Много говорить. Итак, моя пасека состоит из 20, 30 ульев. Она расположена в Болгарии, в гористой местности, на высоте 1100 метров, над уровнем моря. Ульи многокорпусные, на полурамке. Я использую изолятор хмары от августа до апреля. Так, Моя проблема является в том, что у меня низкий выход с медом. В среднем от 5 до 8 килограмм на семью. Как я работаю? В апреле я создаю стартер, который также является финишером. К середине мая я делаю отводок. Так, с маточником через 15-20 дней объединяю и делаю медовик. Месяц июнь. И отчасти июль является, ну то есть медосбор. Месяц июнь, так, медосбор. Есть травы, малина и боярщи. После этого медонос, медонос и прекращается из-за засухи. Где моя ошибка? Насчет, если у кого ограниченное время между началом формирования то есть обгулом маток, держите сильные семьи. Вот, кстати, это Одесса вопрос, да, вы говорите, вас тоже интересует эта проблема. Значит, все в зиму должны идти максимально сильные семьи, максимально сильные, чтобы вы с весны могли вырастить два поколения, закрыли в изолятор, взяли полностью ваш товар, у вас самый главный медосбор, я так понял, это акация. Вы взяли акацию, затем, если уже у вас нет ничего в природе, делайте, разбивайте на отводки, на промежуточных взятках, пускай у вас отводки наращивают силу, в зиму снова их объединяйте, и весной, в зиму пойдут сильные семьи, с весны вы снова с этими сильными семьями можете взять медосбор ваш. То есть приспосабливайтесь к региону. У кого подсолнух, июль месяц, главный взяток, вы можете заняться этой процедурой формирования пакетов, э, не пакетов, а отводков в начале сезона, но одинаковое требование, сильная семья. Вы вначале сделали, разбили пасеку на двое, у вас впереди полтора-два месяца времени нарастить силу в виде этого дуэта, они рядом стоят. И затем можете объединить эти две э, отводок и семью со стороны в сторону, забрать ледную пчелу и получить максимум товара. Ну, пожалуйста, применяйтесь. Так, чтобы сказать, наскільки я сейчас попал в Грузию, ну очередной раз под танки меня бросили. Я, у нас два месяца всего сезон, а здесь четыре месяца. И причем можно можно успевать все. И отводки сделать, и обылять маток, и причем два раза сделать отводки. И вот уже нужно перекраивать эту тему, технологию и применительно вот к этому региону. Плюс мягкость климата позволяет такой, ну, в широком смысле заняться вот этим разнообразием, по отводкам, по поселению семей. Так что готова, я всегда говорю, моя технология... Технология, которую я предлагаю, воспринимайте как концепцию. Самое главное – изоляция маток для того, чтобы выгнать клеща на взрослую пчелу и побороться с этим. Семья, здоровая семья – основа основ. Самое главное – уже товар придет потом. Сила семьи вы регулируете. Когда ее, может, даже придется пожертвовать каким-то из взятков в природе. Всегда привожу пример своих адвокатов – Волоховича и Цибро. Никогда Волохович не молился на акацию, никогда не молился на эту гречку, они у него есть. Сильно семья выходит, он разбивает на трое, на три водка. Затем в июле месяце у нас это подсолнух, а у него это желтый и розовое Объединяют гиганты, берет с каждой семьи по 400 килограмм и все. И какая разница, с чего вам взять, сделать рентабельность на своей пасеке? То ли вы будете выхватывать по вот этим вот монофлорным медам по 5-10 по килограмм начиная с, самой с акации, там и липу, и речку нужно взять, и подсолнок желательно, и отводок сделать, и семья в зиму, уже пошла 8 рамок. Человек знает, деньги или 100 килограмм он этого осота сдает, или он будет ну, дергаться с этим медом по 5-10 килограмм Поэтому... Рентабельность, я думаю, для пчеловода, это, конечный результат. На пасеке или 10 килограмм получить акации, или 100 килограмм получить подсолнух. Это окутрировано. Делайте разницу считайте. Не бывает. А тем более, я знаю по своему региону, у нас акация это лотерея, либо это джекпот. И все равно, конечно, в конечном итоге, это подсолнух. Благодаря подсолнуху мы концы с концами сводим. Почему бы не эти промежуточные взятки просто посвятить для формирования отводков, наращивания силы. На подсолнухе самый главный наш товарный медонос взяли, сдали оптом и забыли все сезон. Думаем о следующем. Поэтому концепция, то, что вы видите в моих разработках, наработках, это просто как концепция. Приложите на свой, на свой регион медоносную базу климат, и тогда будет понятно, только, только ваши практические доработки применительно вот этим нюансам территориальным и, кли, и климатическим дадут вам полную картину и эффективность. Может даже придется пожертвовать каким-то взятком ради, ради конечного результата по высокой рентабельности на каком-то медоносе. Добрый вечер. Да, Василий Николаевич, раз слышать тебя, дорогой. Да, разрешите и мне вставить свое. Вся проблема в том, Владимир Егорович, что во многих регионах у нас после Акации до Подсолнуха нету поддерживающих взятков. А без этих взятков нарастить те же отводки или хотя бы эти основные семьи к Подсолнуху очень проблематично. Тем более, если... Даже и акация была, и выкачать с него весь мед, когда везде, э, ну, минимум меда, то на акацию, на, то есть на подсолнух нарастить семи или те же отводки, которые ранее, это проблема. Ну, как бы Но... я хотел встать. Ага. Василий Николаевич, вот свои какая у меня картина. Очень часто я ее привожу в пример. У меня направление маточное молочко, поэтому для меня мед как приятная неожиданность, если в конце сезона получается, и слава богу, нет, и меньше мороки и с откачиванием, но это так вот для, для словца. И вот есть, да, дает, дает акация, дает акация, что-то дала, там черноклен, ну в общем конвейер такой у нас, боярышник, черноклен что-то дал, акация накладывается, нет у меня ни рапса, ничего, я в лесу живу, ты знаешь, раз. И вот живые. И вот получается, что с акацией они что-то взяли. Да, можно было откачать, можно было качнуть, взять этот красавец элитный мед, где-то там эти свои прорехи финансовые, как правило, у пчеловода всегда первая качка идет на долги. Ну, мы это проходили в свое время. Но я его не трою эту акацию. Я акацию не трою, Занесу Занесли хорошо. Вот как раз я и формирую, а в этот период формирую отвод. У меня запас прошлогоднего меда хороший. Я этот старый мед отдаю в, старый, в отводок со старой маткой. Он как находка там. Потому что после акации прекращается, как ты говоришь, прекращается взяток. Да, прекращается. Но есть запас от акации. Есть запас от акации. Затем липа пошла. Пошла липа, тоже что-то дала. Но я не качаю. И вот когда отводок развивается у меня к подсолнуху, он развивается, потому что есть, есть я ничего не трогал из семьи. Акацию полностью съедают, подходит цветение подсолнуха. Акацию полностью съедают, вот этот промежуточный, беззятый период. И липу половину. Хотя и были крайние рамки такие же, можно было качнуть и где-то представить себя крутым пчеловодом, чтобы у меня такое, такое разнообразие померлило. Вот представьте себе, какая картина у тех, кто из запаса прошлогоднего меда нет, и акацию откачал. Конечно, семья затормозит в развитии, это будет проблема хоть в основной семье со старой маткой, если вы не делаете отводок, хоть отводок с молодой маткой, если там не будет запаса меда. То, что в природе каплю принесли, это стимул для активности летной деятельности. А для кормления личинок не эта капля нужна. И не та капля, какую мы баночку поставим для стимуляции. Очень часто пчеловоды, когда ставят баночку в природе, не взятка, он поставил майонезную баночку сиропом для стимуляции. Какой стимуляции? Чтобы матка, не дай бог, не прекратила сеять на один день, они за сердце хватаются. Ну хорошо, насеяла она. А в гнезде... Хоть шаром покати, рамки тарахтян, кормить, чем будет семья, чем будет кормить этих лишних, этих лишних личинок. Поэтому никогда не, ну я не знаю, не гонитесь вы за, этой, за этим эксклюзивом акации. Вот Одесса, я еще понимаю, Херсон, Одесса, да, там главный взяток у них может быть, это южный регион акации. Пожалуйста, запускайте сильные семьи с весны, такие как у Волоховича, по 4 килограмма. Пускай они вам дают акацию. В течение сезона разбивайте на отводки и на вот этих всех промежуточных взятках будет у вас наращивание. Поэтому не, не, ну я не знаю, это моя позиция. Я, я заметил и не раз замечал, что значит оставить голодные отводки, когда закончилось цветение акации, дала, не дала, и в дальнейшем я преследую цель по нарастить этот дуэт и семью с молодой маткой и рядом сформированный отводок на старой матки. Но старая матка у меня всегда получается с медом, потому что запас. Вы знаете прекрасно, как я формирую стар. Внизу кормовая надставка, пленка накрывается, у них постоянно этот, этот, это, это кладовая медовая. Затем пленку убираю, ее часть выбирают при развитии интенсивном. Эту часть старого меда я даю отводку, потому что там летные пчелы нет, они ничего не принесут. А вот молодая матка, пока гуляется, ей пока не нужен особо там кормить некого, потому что расплод весь вышел, но дальше пошла матка, когда матка гулялась, пошло развитие. А меда не капли. Вот тут проблема. И до подсолнуха еще бывает 3 недели. Так что, пожалуйста, имейте в виду этот, этот провал. Я очень часто замечал, и мне было хорошо это видно. Почему хорошо? Потому что я не качаю, у меня направление не медовое, а маточное молочко. И откачиваю уже в конце сезона то, что весь этот ботанический букет, который собирается залито. И я хорошо эту картину наблюдаю, когда не выхватываю откачки качки до качки, как раньше, подходит цветение, допустим, липы, а перед этим акация. Все, команду качаем, освобождаем, рамки под липу. Выдрали все, что можно, насухо. Дала липа, не дала, начинает карау. Пошли проблемы, пошли болячки расплода, кто виноват, не знаю. Где-то кто-то занес. С вощиной мы занесли. Или с матками нам принесли болячку, только немыленного. Вы смотрите, всегда эту, этот капкан, этот подводный камень, отсутствие кормов. Потому что болезни расплода, прекрасно вы знаете, я уже мозоль на языке, недообогретая, недокормленная личинка. А мы стимулируем. Кормить нечем расплод в улье, а мы стимулируем какой-то там какой-то каплей сиропа или еще чего-то. Так что, Василий Николаевич, можешь возмутиться? А я же не, не за это. Я в самом смысле, что в Украине, там, где нет липы и нет дикорастущих этих балок, там этот, в основном всегда же после акации до... Людей нет. Вот я знаю у меня, друзья, в Днепропетровской области, в Харьковской, во многих это. И вот это время ну, люди не знают, семьи проседают перед подсолнухом, кормить, не кормить. Это ты, Владимир Егорович, акации можешь оставить, а люди, ну как это, акации принесли, ее не выкачать. Ну, это Ну зачем это пчел держат? Ну да, я за что и говорю тебе. Держите да. запасы, запасы корма хорошие, меда, но я не знаю, каким это, в каком виде будет. У меня был, я сталкивался с этим очень часто. Как это не откачать? Правильно. Я знаю и другую картину, когда у нас откачали, откачали рабс и освободили под акацию, как я перед этим сказал. Все, откачиваем рабс, освобождаем рамки под акацию, чтобы, не дай бог, не смешать. Вот этот нежелательный мед из рабса, из этой, боже, царь и бог всех медов, акации. Приехали, акация ничего не дала. И рабс выкачали. Забрали пустые коробки, потому что с голоду погибли семьи. И уехали. Вот такое бывает. Оставили рапсы, хотя бы по-людски, в гнезде. Но у нас же начался сезон, что-то принесут, где-то там что-то цветет. И вот такая эта беда, мы, мы наступаем на эти грабли не один сезон, уже за нами эти грабли сами летают, и все равно не каемся. Ну как это так, не откачать оказывается? Правильно. Да. Так что применяйтесь. оставляйте запасы подсолнуха. А подсолнух зачем выкачивать, если хвалится по 100 кг подсолнуха, качаем. По 100 кг подсолнуха выкачали, а весной начинается развитие, вы оставьте Пускай подсолух этот останется, подсолух с краю где-то отодвинь его, дала акацию, откачает и акацию, а подсолух потом, потом пускай идет на развитие этих отводков, скрывать идет, если пасеки позволяют по количеству. Я знаю, что Василий Николаевич этого не позволит, не может позволить, потому что, слава Богу, мне любо глянуть на, на такое фермерское хозяйство. Ну, применяйтесь. Запас кормов, пускай это не будет акация, откачивать акации, ради бога, но оставляйте из прошлого года хотя бы после зимовки подсолнух. Подсолнух, я думаю, можно оставить для развития тех же шарпотковых. А у нас бывает такое, что нужно отводки делать, отводки нужно делать, да, но отводку нужно дать хотя бы рамку меда на старой матке, а там хоть шаром покати. И акация, не дай бог, не дала. И под ноль все в развитие пустили. Семьи. Применяйтесь, мы, мы не, не первый сезон занимаясь пчеловодством практически. Десятки уже, по 2-3 десятки и, и наступаем, я же говорю, на одну и ту же проблему. Вот, нету, а да вот вдруг даст погоду, а вдруг даст, погода, а, вдруг, а, вдруг даст а, у нас, а у нас старый мед везде. Ну как там, будет он путаться под ногами и у акации, куда же акации складывать. Так что мед порождает мед. Золотая поговорка еще, я не знаю, с каких времен идет. Мед, лишнего меда никогда в семьях не бывает. Никогда. А нехватка приводит к проблеме, к болячкам. А затем, когда болячку прихватим, расплода, как правило, это болезнь расплода. Тогда не надо уже ни акации, ничего. Это начинаем задним числом вспоминать и, и принимать тогда правильное решение, когда уже повесть ушел. Ну, все правильно. Для развития семьи должно быть всегда минимум 10 килограмм меда. Правильно. Только не все здесь, это делают. Здесь очень еще много зависит от конструкции улья. Правильно. Если в же магазин откачать, то в гнезде там ничего не останется. Правильно? Даже гнездо не трогать. Вася, это все зависит от конструкции мозгов, жадности пчеловода. Понимаешь? Ну, вот, там, в принципе, да. Мне один, я вот из этой темы. Изоляция, изоляция маток. Ну, ты знаешь, как она подвергалась критике, особенно в моем лице, потому что хмара не стало, царство небесное, остался один Малыхин, и меня как тузик-тряпку шматовали, где только можно. И вот задают вопрос. Вот я выкачал, вы говорите, заизолировать маток, и можно где-то там товарный мед увеличить выход товарного мёда. Я и без вашей изоляции по 100 килограмм выкачал в этом году, по 100 килограмм выкачал без изоляции. Ну, хорошо, проходит время, я забыл за него, потому что звонят много. Проходит, проходит время Новый год, Рождество, 25 декабря. Владимир Георгиевич, вы знаете, вы там писали, вот у вас есть тема про дотации. Да, говорю, хорошая тема. Но ну, а вот... Э, Какие вы посоветуете дотации? Ну, я говорю, я три в основном рекомендую Чем положить. Пакет с медом или магазинная надставка и там половина магазина надставки сверху. То есть вот таких вот три варианта. Ну, нет у меня запаса, чтобы рамку положить. Я говорю, как нету? Один. Ну, да я вот выкачал, было удачная Партия там подвернулась, сдал. Ну, говорю, пакеты возьми поставил нету пакетов ну полурамки нету я все выкачал у него уже под новый год угроза до середины января если доживут семьи потому что нет да еще и матки без изолятора критикант сеяли до ноября до декабря месяца выяли соответственно запасы зимних кормов ну говорю, теперь иди на базар покупай делай лепешки и стал. Так что все, человек, пчеловода губит два противоположных фактора. Чери, чрезмерная жалость и чрезмерная жадность. И вот мы никак не знаем, как их вот помирить, вот эти вот два фактора. И с этой маткой, она не сеет уже две недели, а мы на нее молимся, вот пришла, вот какая красивая такая метка, блин, и елки-палки. Лапы от ушей, модель. И смотрят на нее, что она не Там уже трудовка без пяти минут. А он смотрит, молится на нее, когда она съедет, начнет. Та задавит ее. Я одному давил матку. Так он говорит, задави матку быстрее, лет в семье. Как можно быстрее, пока сезон еще, чтобы вывели свою, свищевую, отводок сделать. Ой, нет, а как это задавить? Он давай я задавлю. Он подождите, я отвернусь, когда вы будете давить. Вот это вам чрезмерная жалость нужно чрезмерная жадность, когда мы выгребаем все из семьи, а затем выгребаем в или Аскосфероз. Добрый день, коллеги. Добрый день, Владимир Григорьевич. Да, Витал, Стас. Литва очень приятно. Да, да. Подскажите вот насчет, ну я думаю так, или изолировать нужно, или вообще не изолировать. Потому что если и под Рождество выпустить, наверное, матку, и где-то в январе придет качель, она с двойным усилием начинает верить тогда. Наверное, Я, кстати, мои первые шаги по изоляции 25 лет назад как раз и были связаны с вот вот январскими оттепелями. В январе потеплело, матка начала сеть, пошел расплод, в феврале минус 20 и весь февраль. Понятно, что при таком, при таких ежовых рукавицах минусовых наличие расплода, присутствие расплода в семье, не микроклимат создать толком пчела не может. Даже если первого рамки есть, то не на краях ни зда не доберешься, но это беда. Расход форма утравится, и начал думать, как с этого, из этого кошмара выходить, эти хоть Родилась идея изоляции. Затем уже Петр Яковлевич, как биолог, шире увидел применение изолятора и по сегодняшний день работает, слава Богу ни в одной, не в одной только Украине по всему земному шару. То понял, то знал, то, то доверился логике, здравому смыслу, попробовал и все. Назад он другого человека он уже не представляет. Поэтому осенью выпускать, ну это пускай пускай те, кто я не знаю, или у кого сильно много мужества, что он рискует выпускать ее зиму. Или если не хватает у него, он ее упускает. Ну, несколько семей можно, раз уже ты изолируешься, взял изолятор в руки. Можно хотя бы несколько семей продержать до весны. Будешь же видеть картину. Единственное, по последнему теплу, может быть, да, гибель маток. Вот недавно ролик проскочил по изолятору, ну, один отзывы по изоляции маток. Говорит, да, все хорошо, отлично, все меня устраивает, но потеря маток. Потеря маток его не устроила за зиму Потеря маток может произойти по старости в изоляторе, но так же, как и в свободном перемещении. Основная беда помещенной матки, гибель матки помещенной в изолятор, это перекос клуба. Когда на расширенном гнезде, вот Виктор Васильевич сказал, что долго он по этим граблям бегал на расширенном гнезде, пока не не понял, что должно быть компактное, максимально полнометной рамки и их минимальное количество. Тогда ни, клубу некуда от изолятора уходить и матки перезимовывают. Поэтому основная причина гибели маток зимой, расширенное гнездо, клуб в сторону ушел и все. Все работает, просто мы совместили старый подход зимовку на расширенных гнездах и новый подход применение изолятора. И рекомендации, вернее, постулаты прошлых лет, что матка является фактором центра, то есть она определяет центр клуба, а клуб вокруг нее собирается. Ну, я могу еще немножко добавить по поводу изоляторов, да, вот, э, большую роль еще играет, как я понял, место размещения изолятора, потому что вот есть ваш ролик, да, вы показывали там, когда с банком, матка, с банком маток экспериментировали и делали банк, один из банков в резной делали в сот, вот, и ложили там сверху, вот, и получилось так, что те, тот банк маток, который был в резной, в сот, и там сохранность маток была высокая, а те, которые были отдельно, не в сотах, там был большой отход маток, поэтому Важную роль играет расположение изолятора, как пчелы будет его обогревать, обслуживать. Это играет очень важную роль. Однозначно. Однозначно. И вариантов было пять вариантов из этих банкоматок. Я все показал. Все горизонтально размещенные банки маток были до все сто процентов маток погибли. Поэтому кто будет практиковать что-то похожее, значит, клеточки должны быть минимальные по своему объему, если будет их много, чтобы их врезать в сот, допустим, кто там рискнет шесть, восемь, и эта площадь, но ну, как можно была меньше, чтобы могли пчелы обогреть всю эту компанию маток, ну где-то по центру как это будет, но только врезной, Если банк маток даже не обсуждается, какие-то горизонтальные или другие варианты эта тема, этот ролик будет для многих таким хорошим, поучительным, какие можно использовать. Я шишек набил, хватит на всех. Так что только врезной, только врезная версия дает возможность сохранности большего количества маток. Даже в бесконтактном варианте. То есть пчелы не контактировали с матками напрямую, кормили через щели хоботками что еще можно сказать, я вот это прослушал э, предыдущую конференцию нашу в записи, да, вот, там вы упоминали э, семья, которая вот в лежанках у вас, там рамки стоят под теплый занос, вот, и вы там рассказывали, что э, смотрели семью, там было 4 рамки пчелы, а потом через месяц проверили, а там уже было 10 рамок пчелы, вот, и говорили, что не понимали, как как откуда столько нарастилось пчелы почему так произошло вот так я вот это вот анализируя ситуацию такую у меня-то в принципе тоже ульи эти украинские там рамки стоят под теплый занос и я просто вижу там я занимался этим ну как логикой размышлением да на канале у меня там и ролики есть на эту тему вот, значит, при расположении рамок под теплый занос в улье идет совсем по-другому движение воздуха. Там вентиляция организуется вообще по-другому, не так, как на холодный занос. Если в ульях с рамками на холодный занос можно сделать сквозняк через эти рамки, ну, отогнул там сзади, до да, холстик, вот, подушку, и получится сквозняк сквозь рамки, то при расположении рамок под теплый занос сквозняк организовать практически невозможно в этих ульях, Микроклимат э, намного теплее, намного лучше микроклимат, теплее пчелам. Вот. Поэтому это еще советских времен идет такое условие, что в этих, э, при расположении рамок под теплый занос развитие весеннее идет намного сильнее, намного быстрее. Вот. Поэтому вот этот это фактор тоже в вашем случае сыграл э, важную роль. Такую. Создались просто условия такие, одно под одно подошло, что пошло такое интенсивное наращивание пчелы, и не было никакого ни переохлаждения, ничего. Потому что при таком движении воздуха, ну, вернее, расположении рамок, э, невозможно холод создать в гнезде, потому что э, воздух практически, заходя в литок, он сквозь рамки по межрамочному пространству, он практически не идет, ему дальше выходить некуда, ему, он идет так с изгибами потом, и никакого сквозняка не получается, очень теплое гнездо. Да, все правильно, все сходится, все логично. И не случайно делали доданы квадратными, как раз вот магазин или гнездо. Нижнее было на холодный, а верхний переворачивали на теплый. Там и меда было больше, я слышу вот по разговорам. Так что все пробуй все, все новое, хорошо забытое, старое. Возможно, так и есть. Можно еще вопросы? Давай, давай. Значит, начинается сезон, и первый взяток получается с Рапса, с 1 мая. И вы говорите, что лучше на взяток, чтобы молодые матки были. Вот это насчет ранних маток, это правильно или нет? Просто у меня в этом году смотрю в двух ульях, где-то 4-5 апреля уже маточники запечатанные. Я звонил там к пасечникам знакомым, говорю, оставлять их или не надо. Они говорят, ничего не будет, лучше, наверное, их удалить. Но я оставил и вышли матки, облетались и хорошо отработали сезон. Смотри, все, да? да или потом... еще? Смотрите, в чем вы Какое, какие критерии и какие требования по возможно раннему обгулу маток в семьях. Если трудень печатный уже наблюдается где-то в каких-то семьях, пускай даже в небольших таких площадях, для небольшого количества маток обгулов ваших, ну, мало ли, аварийная ситуация, вот у вас появились матки, и есть небольшое количество печатного трудня, то... Ну вам, кто, кто для вас будет большим авторитетом? Те, кто вас предостерегал, лучше удалить. Или то, что у вас они обгулялись матки так рано, и вы увидели хороший результат. Ну все, ну, вот ваше, ваше наблюдение, ваша практика, и вы будете теперь исходить на будущее именно из этих соображений. Ранние матки, ничуть не хуже поздних, средних, если есть, с кем огуряться? Полноценный. Печатный трудень уже есть на цветение рабства. Печатный. Не, не обязательно там массово, в небольшом количестве. Значит, небольшое количество молодых шальных вот таких вот маток этого сезона без проблем обуляет. Хорошо, спасибо. Победители не судят. Все точка. Сейчас пол полдевятого плюс два. У меня уже пол одиннадцатого, двадцать одиннадцатого. Так что давайте будем, наверное, до субботы. Да? Вопросов, если нет, значит все. Всем большое спасибо за участие. Все будет Украина. До побачения. Спокойной ночи. До следующей встречи. До побачения. До, до свидания. До свидания.